Thank mm -hmm. you. Ребята, ваши костюмы уже готовы. Идите в гримберную, переодевайтесь. Так, заносите, пожалуйста, декорации. Девочки, поспешите, скоро начало. Да, мисс Карен? А -а -а! Защищайся, Бобби! О, ужас, мальчики, пожалуйста, осторожней с саблями. Хорошо, мисс Карен? А -а -а! Отстань от меня! Ребята, кто ответственен за фишу и декорации? Почему ничего не готово? Пожалуйста, начинайте расставлять. Через полчаса у нас уже появятся зрители. Я хочу, чтобы все было готово до начала спектакля. Быстро, быстро, быстро. Мисс Карен, куда ставить деревья? Хэнк, пожалуйста, поставь деревья по краям возле сцены. Хорошо. Ужас, что тут происходит? Учительница Карен. Да, директор Сова. Я так взволнована. Ах, эти деточки, мои деточки. Где мой платочек? Я вся так взволнована. Такие талантливые малыши. Не переживайте, директор сова, сова, я в них уверена. Они точно выучили все слова хорошо. О, это моя любимая постановка, я так мечтала посмотреть ее. Да, это очень романтично, особенно прекрасный поцелуй. Дорогие зрители, вот краткое содержание пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Спектакль рассказывает о двух семьях из Вероны. Они враждовали между собой и ненавидели друг друга. Ромео принадлежал к одной семье, а Джульетта к другой. Молодые люди очень полюбили друг друга, но против их любви были обе семьи. «Я буду вечно любить тебя, Ромео!» – поклялась Джульетта. Что бы ни случилось, им приходилось встречаться таянно. А вражда между семьями становилась все более жестокой. Это заставляло их страдать. Наконец-то они нашли способ соединиться навек в любви и блаженстве. Ромео и Джульетта погибают. Прошу тебя, Меркуцию, уйдем. Сегодня жарко, всюду капулетти. Нам неприятности не избежать, и в жилах закипает кровь от зноя. Милый мой, ты горяч, как все в Италии, и также склонен к безрассудствам и безрассуден в склонностях. Меркуцо, ты в компании с Ромео. В компании? Это еще что за выражение? Что мы в артели бродячих музыкантов? Если так то не прогнивайтесь, вот мой смычок, которыми я вас заставлю попрыгать. Это мне нравится. Напрасно мы шумеем среди толпы, обсудим спор с холодной душой и разойдемся, отовсюду смотрят. И на здоровье для того глаза. Пускай смотрят, не сдвинусь с места я. По-видимому, состоять при вас противником на вашем поединке. Словами раздражения не унять которое во мне ты возбуждаешь. И сущность чувств моих к тебе вся выразима в слове. Ты, мерзавец! Защищайся! Меркуцио, оставь! Не надо крови! К услугам вашим, сударь, я! Тибальд, Меркуцио! Князь весь запретил побоище на улицах вероны Но что за блеск я вижу на балконе? Я вижу свет, Джульетта. Ты как день. Твои слова сияют светом ярким, столь ярким, что птицы запоют, решив, что день настал. «О, горе мне, проговорила что-то светлый ангел. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео, отринь от отца, да имя измени. А если нет, меня женою сделай. Ромео, я все добро сложу к твоим ногам и за тобой последую повсюду. Я случая не упущу, чтобы любви своей тебе поведать. Скажи мне, встретимся ли опять мы? Конечно, и скорбь уступит место радости, когда придет наш час. О, Боже! Как скорбит душа моя сейчас? Ах, если бы глаза ее надели, Переместились на небесный свод. Ах, ты прости за пылкость И не принимай прямых речей За легкость и доступность. Клянусь сияющей луной Посеребрившей кончики деревьев. О, не клянись луною в месяц, разменяющийся, это путь к измене. Ромео так бледен, и другой там, граф Парис, и весь в крови. Какой кошмар! Не в силах я понять, где ключ к разгадке этой. Ах! Спящая проснулась. Скажи, монах, скорее, где мой супруг? Я сознаю, где быть должен. Я там и нахожусь. Где мой Ромео? Уйдем скорее отсюда. Ах, вот здесь у ног твоих лежит твой мертвый муж. А там лежит Парис. Уже подходит стража. Скорее, Джульетта, пошли, нам надо торопиться. Нельзя, чтобы тебя застали здесь. Ступай один, отец, я не пойду. «Прощай, Джульетта!» «Что вижу я в руке Ромео кубок? Так, значит, яд принес ему безвременную смерть!» «О, жадный! Выпил все и не оставил мне ни капли!» «Тогда тебя я в губы поцелую!» «Быть может, яд на них еще остался!» «Он мне поможет умереть блаженник!» Что там за шум? Придется поспешить. О ты, кинжал, Пусть нужными твоими Станет грудь моя. Дай мне умереть. Нет повести Печальнее на свете. Чем повесть Арамео и Джульетти. Браво! Браво, мои девочки! Вы у меня такие талантливые!